Приветствую вас на канале Asmodeplay Мы играем Hogwarts И тут у меня случился один нюанс Запись прошла, но запись только аудио Видео не было, поэтому давайте Попробуем по-быстрому Пройти Объясняя, как я все это Проходил Да, это вот Неприятный момент Ну, на кнопку не там, где-то что-то Получилось. Ну, получилось, что получилось. Звук есть. Видео нет. Поэтому... Хорошо, а что поэтому я два раза сохраняю. Ну, стараюсь сохранить. Да. Вот такая ерундовина. Ну, ничего. По сюжетной линии недалеко идти. Я расскажу некоторые нюансы которые я сделал и так давайте нам надо зайти получаем от него задание он нам расскажет что вот у него была волшебная палочка но ее похитил какой-то там ученик давай рассказывай быстрее вот. Good of you to come. Зачем похитил he was он не знает? It. Но палочка была really семейный великий. Так. И дело в том, что Mr. когда Lander, это Палочка похищена, и... где он he... бывал, ее не нашли. Ago, heirloom, Сейчас or... я пойду по снадарству. Like да, тихо ты. Да, yeah, конечно. Я постараюсь. Все эти вопросы просто реплика и ни к чему не приводят и не рассказывают вам. You. Так что you, говорю, bro. это все пустопорожний разговор. Rebellion. Давай, выходи. Так, теперь э, телепортируемся. Посмотрим, есть у меня там телепорт поближе. Давай. Телепорт, телепорт. Карта Фокворца. Так. Давай. Раз пробежимся да действительно это неприятный момент знаете когда записываешь все с расстановкой в первый раз э, проходишь а потом бах такой облом что ну получилось так что запись не прошла потому что у меня не прямая трансляция не могу посмотреть прошла запись или нет вот всего лишь в одной клавиши ошибся туда не туда ткнул все и капец кстати, кто знает нахрена, вот это я пока еще не знаю, не разгадал. Вот видите, она высвечивается. Экспедиум. За каким хреном она там нужна? Я понимаю, каким-то взрывом надо, наверное, будет ее поджечь. Может, у меня просто магия пока еще не подготовлена для этого. Так. Бежим, нам надо в горку. Ой, ой, ой, Папа, где огонек? А, вот он. А я вроде, а я, -то, кстати, здесь не был на другой сохранялке, на канал взглянуть? Ревелио. Что я тут? О, сундуки какие-то. Ладно, это потом. А Ну можете осмотреть кстати. Что самое удивительное, я потратил деньги, вы не поверите, купил горшки для рассады. Осадить а некуда, то есть горшки я не могу накладать только выручать комнате, которая еще и нету. Где-то она дальше по сюжету должна у меня появиться. А я купил горшки, думал капуст этих насажаю там. В общем, лоханулся я в этом плане. Да, нечего сказать. Да. О, как с изгиба, нас своей Заходим. Так. Связано с соловьями. Дело в том, что он принадлежность был какой-то к соловьям или чего у него там. Давай, выдираем. Да вот она. Так. Так, здесь вот их расставлять надо. О, мне что может быть размер для Или статуи Так. Я возьму это, спасибо. Так, ладно. И две птицы. Ага, вот оно. Минутку. Что-то что-то мне прислал О, домашняя работа. Так. Минутку. Башню пока сделали. Рисовать буду. Ну, это мы знаем. Просов. Так, давай, наверх. Наверх. Вот видите, летает. Может... взяли Итак, нам нужны can... вот эти До конца. Не-не-не-не-не-не, no а, куда? Куда? Вы также можете найти вот этот листочек бумаги. Это часть карты. Они, кстати, не помню, где разбросаны. Но. Блин, эта карта. Ну, я потом покажу. Hmm, ну, где это, что так, это что делаться? Так. Так, ну давай. Так. сюда. И no сюда. Я как понимаю, она на несколько кусочков, но я с первого кусочка ее нашел. Ну как с первого? С первого, можно сказать. Ревелия. Куда на А Куда лепить-то? Вот. А, вот он, последний, да? Все. Все. не понял я где-то что-то не забрал а вот он так Нет, не в ту стреляю, бля. Ну, подождите. Так. так. Это я не понял, что у меня опять все это. Так. Не понял. А что у меня? Right Ничего, нафиг. Не понял. Где-то что-то углюкнуло-переглюкнуло, ладно. Да куда ты пошел-то, блин? Олень. задание no, то такое простое. Акия okay. на. Так, какие-то упали уже. Акил так. Где-то что-то глюкнуло, переглюкнуло, ну ладно. Две птицы, я точно видел, что они упали. Что происходит? Что происходит? Давай. Ревелия. Вот так. Сейчас по-быстрому. Вознесусь. Вот так чуть повыше. Поговорим с призраком. Он скажет, давай, я отведу тебя на место, где я умер, где мне бошку отсекли. Господи, там пауки же говенные будут. Could it be? Ну, ничего. You... Так, это он говорит, что um... просто палочку украл, что... Uh -huh. потому что тот хвалился этой палочкой и никакой цели не имел. А страницы, которые у призрака... за призраком шел, выпали... Он подобрал, просто он за призраком шел, у него выпали страницы и он подобрал страницы, это которые мы ищем для книги. Вот увидимся у Леса. Он Вход в пещеру. Где скелетон, труппешник. Так. Все, тут можно телепортироваться сразу. Говорю, это очень так-то коротко. Если не читать всю вот эту билиберду, то оно будет коротенько. Там, зачем ты украл? Я не знаю. А ты зачем украл? А я заукрал, потому что он слишком ей хвалился. Ну, Получается, вот книгу, которую мы нашли, странную там не хватает пару страниц и вот эти пару страниц так скажем вот они у него и были теперь по поводу карты и свечей Ой, я не туда вот видите собрали еще любовное письмо ждете ночи либо специально пропускаете ночь либо специально пропускаете ночь Видели там палочка со светом? Все, зажигаете свет, появляются свечи, которые летают, горят. Все, и идете. Так, мы здесь взяли? Да. И идете за свечами, куда они ведут там ночью. И они вас приведут. Вот так вот по тропинке туда идете, идете, идете, идете. Только вот мне надо через мост. А вам вон туда прямо чуть-чуть пройти надо там. И увидите там. Для влюбленных там сокровища. Еще что-то будет положено, покладено. Так, а мне надо менять магию. Мне надо менять магию. на вот так. Так. Все, встречаемся с призраком. Ждать. Ждем. Ну, кстати, ночью могли бы и прийти сюда. Там вот свечи. Отсюда не видать. О, где-то он на той стороне, не знаю, здесь или здесь они должны быть. Попадем. Ведимик. Кстати, задание Мерлина проходите. We meet again, Richard Это надо быть чтобы не разгадать. Давай. все, Иди за мной. Как ему бошку отрезало, он и сам не знает. Просто... Легкий ветерок. Давай, веди. Почувствовал легкий ветерок и башки лишился. Так, там есть Indeed. кентавры. Я, кстати, с кентаврами еще не сталкивался, поэтому даже не Thank знаю, you. как. Там вот пауки. Давай, а мы вот сюда пойдем. Я по сюда не ходил. То, что я не видим, это не значит, что oh, я в безопасности. Нет. Еще как меня видно. Так что... Now, вот здесь вот кентавров going. я видел. Так. Может он там дальше они? Так. Минутку. Да вот. Так. На вот сюда. Никого. Бежим. Так. Честно сказать. Ревелио. Я уже не... А, я с этими так и не разобрался, что с ними делать. С этими пушинками. О, кентавры. Не знаю, я с ними еще не встречался, честно говорю, поэтому не знаю, какой эффект от них ожидается. Ушинки, ушинки. Так. Вот сюда мне надо. Заждем огонек. Посмотрим, сейчас гномы появятся. Давай. Вот это открылось. Или что, или можно без гномов сюда выйти? Нет, все-таки гномов надо. Стражи, кто вы там? Понятно, неизвестно. Держи нас в том, что ты障ляешься! Открывай! Ничего не получается ну, вот так вот легко в общем И непринужденно победили теперь вот можем заходить здесь у нас пещера с пауками Ой. вот здесь вот я бы да полазил дело в том что я сейчас прокрадусь скрытно но когда первый раз я проходил когда я записывал думал что записывать для вас вот я перебил их всех. Правда, в эту сторону не так и не успел сходить. Не узнал, что там лежит. Вот это вещи, сундуки, тому подобное. Поэтому... Вам краткий курс. I how big this place is. Так... Как открыть ворота? Все, открывайся, сизам. Никакой просто. Так. Вот мы подняли предверие моста. Похоже лиц. на мост, но это еще не мост. Давай далее. Сна. Ух, не камень. Не знаю, на ну, чем лунный камень идет, конечно, но этого сырья у меня хватает. Так, основа магии у меня есть. В принципе, ее достаточно. Так, я пошел сюда, я вот сюда, и, кстати, не ходил. Не знаю, что здесь. Давайте глянем вместе. Шипастый плевун. Не, серьезно, там я не был. Они, кстати, могут тебя увидеть. Какая большая пещера-то. Не знаю, нет. Мне туда и не надо по заданию. Если брать по главному заданию центральному, мне туда и не надо. Он там по платформам можете побегать сделать. А это сзади меня. Тихо Что? Двадцать один, двадцать два. Так. Another puzzle. И третья, она, сам вот сам она. Сам. Все, ну там вы можете шмотки подобрать, еще что-то. Я иду просто по короткому пути, чтобы вас не стеснять. Так-то я говорю, только в одном месте в пещере не было. Остальное это все облазил. Так, вот еще запчасти для моста прибыли. Но согласитесь это еще не мост так. тут тут много маленьких паучков они так-то не страшны. или не страшны как правильно там ударение поставьте сами Но их много. Так, мы проходим, проходим. Я говорю, я это уничтожал их все. Сражался прямо-таки. Вот. Эти маленькие, вообще я даже за соперников не считаю. Они подключи такие мелкие, и со спины вылазят потом. Да, иди сюда. Oh. Так, а мне куда? А, мне туда, да. Потому что там шмотка какая-то лежит. Да. Да. Тихо. поля Да. Получай. Вс. Так? Исчезнет? Что-то я как-то другим путем что ли иду? Или мне так кажется просто? Да, кажется просто. Все. Здесь мы идем вниз, и вот сейчас будут первые то это хрень полная, а вот, которые большие сейчас будут. Вот эти вот... Ой -ой -ой. Да. Так. Вот они два больших. И как же мне удалось убить? Так. Insandio. Так? Да уйди-то. Да, да, стоять, да сейчас. Разговорю. И сейчас. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Да. Эти мелких в расчет наберу Hello, monster. Hello, monster. Hello, monster. Здравствуй, монстр Здравствуй, монстр только запчасти полетели Давай, немножко осталось А, мне отсюда надо стрелять-то, на Теперь мост преобразовался. Вот теперь мы по нему и почапаем. На. Давай, давай, вперед. Вперед, вперед, вперед. Собираем за нами, двери закрылись. Вот Не успел выйти. Oh, shame. Those splinters must Давай победить Вот эти потом оживут. Опасные But типы. Map, Смотрите, какой меч. Папа, оживают. Левиафан, Бам, ой, Тихо. Стамать. Хотите по жесткому, дайте вам по жесткому. Куда Так. Надеюсь, да. Беги-беги-беги. Инцидент! No. Eh? No. От кого я боялся, Yeah. Конечно, я такую тушу не поднять. Yeah. Порвал тебя. Вот так вот. Покошился, огоньки. Давай. Well, Изучить. Открываем А Сейчас будет интересный такой фокус. Фокус, фокус. О, нет! Вроде как утонула я в шаре. На большом воздушном шаре. Нет, в большом воздушном шаре. Я бы сказала мандариновый но он без цвета, так что... Есть не могу Заходим и общаемся со стариком. Что это место? И он будет со мной разговаривать только тогда, когда я принесу книгу. Больше он мне так сказать ничего не может. А книг У нас только пару страничек. Если мы не забыли, мы с трупа только что взяли. Книга, я не знаю, наверное, в этом там, где вот палочку мы вернули хотели. Вот, наверное, у него книга-то. Потому что мы ему относили. Как Can it be? Ну что то у меня такое? Так. Надо с ним поговорить. Давай. У меня это долгий процесс. Разговоры. Давай, давай, давай, начинай хотя бы говорить тоже. Ой, ждем. Вот как помню ждем, так и мы ждем. Может, убежать подальше надо? Ой, ой, ой, ой. кстати а я уже выучил несколько магии а какие я выучил то сейчас покажу разговаривать магии какие же я выучил магии магия отталкивания выучил и что же я еще выучил так а все вроде бы да Вроде бы пока все. магию отталкивания только выучу. Recognize... Ну, а вы indeed... профессор, да, профессор? Но сначала, мапа, который нашла в определенном книге, который приведет сюда. Сложите книгу на педестал. Я не имею книгу с вами, сэр. Это... Я боюсь. Так, я принесу книгу сюда, видите? Very well. Он не будет со мной так I'll разговаривать. Возвращайтесь, когда у вас будет книга. И здесь уже есть таланты. Вот талант. И здесь уже есть выход. Талант как надо, я уже прокачал. Так что не надо мне здесь. Вот. Выход, кстати, почему-то сразу в замок. Якобы это все вообще под замком хранится. Помещение, либо телепорт. Как-то. Смотрите-ка, он мне говорит, он хочет запнуть за, за ногу-то. А вот там мы это.. Да, это... мы тебе ногти-то подстригли когти-то твои кокаточки. Да-да. Поэтому мне еще радость. Вот так вот. Сейчас, мы. I found the pages and the map chamber. Так. Would I need the book? Еще я собрал несколько ключей. Nice you, да. Первый ключ, по-моему, появляется. Вот, если вот так вот... Incendiary. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Поджигаешь. Давай. О, я не знаю. А вот здесь был. первый ключ летает. Да, мир Может, он тут согнать, надо капель. Вот, в общем, где-то он здесь или какие-то определенные время надо проходить, приходить. Слышите, это ключ? You need okay. останется Я его me здесь. Так что смотрите, вот. Слышите? Я прям слышу, что ключ где-то ворчит. Может, надо в определенное время приходить. Он здесь либо днем, либо ночью появляется. Не знаю как так давайте рассмотрим что у нас еще есть задание По задание По заданиям. испытания нет Коллекция, инвентарь снаряжения задания хитроумные ключи ну они летают везде тут уж как повезет я не знаю где все я просто бегаю и пока еще удавалось Про... задать профессора шарпа раздобудьте фокусирующие зелья испытайте его в деле ну и опять же раздобудьте зелья Максима и Эрдуса и одновременно испытайте их в деле. Тут фишка в чем? Можете, да, самому сделать зелью, но ну, вам надо учиться, надо брать э, ингредиенты где-то, надо учить это заклинание, это опять же деньги стоят. Когда выучите это все, вот вам отталкивающая будет награда и заклинание. Выучите отталкивающее вот это заклинание. Целое куча плюй камней если вы ткнете вы увидите э, вас даже дорожка приведет где первые камень? там это просто револю или что на R нажмете, в общем их легко собрать вот это кстати самая легкая там вот, плюк камни дать. призрак нашей любви но это про свечки я вам уже рассказывал э, где надо свечку зажигать и ой, палочку и за свечками идти а тренировка комбинация это просто вам надо посражаться и все вот это легкие очень легкие вот три штуки это легкие вот хитровые ключи надо правда искать и вот это Но вот здесь вы можете карта можете исключить можете купить эти все зелья можете это карта оксмита можете купить все эти зелья вот у этого человечка зелье джепенина пепина вот у него можете купить эти все зелья. Ну я, в принципе, я покупал, да. Но я лоханулся, я еще и, блин, надо вот куда к поганкам сходить еще. Вот сюда купить там много чего мне надо выращивать. Но сначала комната, а я не знал, поэтому и лоханулся. Ну что ж, теперь давайте посмотрим загрузить игру, где я остановился, так загрузить игру там у меня побольше, конечно, уже всего есть Надо продолжить, вот такое, кстати если поквестуете, то это быстро без дополнительной магии, конечно, будет сложновато где-то, когда-то что-то но все равно я, по крайней мере, отвлекаюсь на дополнительные задания. Вот. Поэтому у меня немножко долговато получается все это. Хотя, как видите, здесь вроде быстро все проходится. Раздобудьте газовой напиток, испытайте его против врага. Там нет. А получу я за это? Давайте посмотрим, что я получу за это. Я потому что там два напитка надо было. Одно я купил, а второе денег не хватает. А вот полторы тысячи что ли стоит. Так, и мне будет дефинда. Награда. Еще одна магия. Вообще так. Так. Ну давайте пока. Полет на метлах. Буду отслеживать. Так, это мне надо во двор. Я так понимаю? Где у меня карта? Ой, далеко идти. Так. Сейчас мы отсюда зайдем. Блин, с этими башнями там. Не говорю, вот этих мне Так, эти кстати, очень легкая миссия. Награда, награда, награда, там, если, дай бог, памяти вспомнить, что она мне. Ручку от волшебной палочки дала. Они роли здесь не играют, просто для красоты. Уроки, уроки делай! Ага. -га. Так, куда это я? Не туда. Итак, мне тут много еще чего надо будет пооткрывать. Давайте вот сюда глянем. Где я? Был с другой стороны только. Ой-ой-ой-ой, вот в этого домика я не был. Rebellion. Так, это под замком. это не совсем понял что тут у меня под ногами здесь было так ну ладно сказать-то нечего и обидеться ни на кого ладно сюда пройдем тут где-то еще должен быть ага вот он Все, теперь что нам ждать ждем день начинаем задание не надо как я понимаю пролетать тут вот эти сквозь кольца испытание как у человека паука нахрен беги прыгай ну, начинаем задание все слишком рано посмотрите ну, какой да не Радужное утро. О, люди появились. Не Что-то объясняет. Давай. Мистер Крэптон, не отвлекайтесь, пожалуйста. Простите, мадам. В наших рядах сегодня пополнение. Познакомьтесь. Здравствуйте. Привет. Цель сегодняшнего урока – напомнить вам, что маневры на метле не должны приводить к печальным последствиям. Метла – это в первую очередь средство передвижения. Как раз об этом некоторые люди забы начали забывать. На моих уроках вы не будете учиться пикированию бочкам и мертвым петлям. Более того, подобные маневры запрещены. Давайте оставим их профессиональным командам. Фу, понимаю. Вы... Не из их числа. А теперь давайте посмотрим, сколько времени вы уделяли тренировкам на каникулах. На всякий случай, напоминаю, вам нужно встать рядом с метлой, и четко и твердо сходить вверх, а затем естественно на метлу вверху. Вот она там трется, да? Спасибо. Теперь ваша очередь. Самое что интересно... Вот эти метлы... Политическая форма. Ведьмы очень любили. И, естественно, ездили на них голышом Ну, вот так вот история преподает. Вот. И, естественно, они все там измазаны, и в руки-то брать One это не over, хочется. So Перекиньте одну ногу, чтобы с обеих сторон петли было по одной nonsense. ноге, без глупостей. Right Боком on. не сидеть, как дамы. Ну, ладно. Верхом, так верхом. Если вы услышите его свистой, когда будете в воздухе, сразу же приземляйтесь. Так как это все делается, я конечно не знаю. Ага. Так, вверх, вниз. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Вот как-то я понимаю, должно быть ускорение. Do take care? давай дальше а может это вот так делаться отлично вижу вы уже привыкли к своими тле посмотрим как исправитесь с более сложным заданием приступим давай что именно ты хотела? Переключить скорость полета. Папа. Вот <связь> Куда-да-да-то. Ух ты меня ты. Я, ты... Nice ведешь так куда. А, еще кольца просто есть. Понял. А, ah, the old Какие-нибудь порывы ветра здесь будут, нет? Давай, давай, давай, давай, давай. Я так понимаю, что и ветер тут играет какую-то роль, нет? Или все же это просто ветер? Давай. Вау. Пикирование, короче, это быстрее будет, если вверх-вниз вот так летать. Папа, ну, вроде справился, без проблем. Скорости не переключаются. Я смотрел, как ты летаешь сквозь кольца. По-моему, у тебя неплохо получается даже на чахло-школьной well Мне показалось, ты готов к чему-то более сложному. Но я забегаю вперед. Мы уже встречались в гостиной. Меня зовут Эверест. So, так что не хочешь присоединиться ко мне, полетать и поразлечься? Ну, давай. Мне нравится эта идея. Давай, полетаем, посмотрим, что ты мне предложишь. Давай. От такого сложно отказаться. Что ты задумал? Небольшую экскурсию, так сказать. За мной. За тобой, так да за тобой. Двигаем. Делаем уроки. Где-то застрял что -то. Вот он. Слушай, Я так и понял, что я через текстуры эти пролети, пролечу. Нечеткие контуры не прогрузились еще. Поэтому, я, кстати, ненавижу гонки, серьезно говорю. Даже вот такие на метлах. Куда летим-то, Пятачок? Пока Покатиться там. Так, это башня, на которой мы там были. The так, а вот и знаменитый мост, только подумай, the... сколько магию держит. Погляди, а там советник, здоровенный, правда? Сразу right? right? и советы, и экскурсии по Хоберсу. Отличная прогулка, Эверт. Эверс. Как тебя там? Если особые-то не атакуют. Ага. Вот так вот, чтоб ускориться, оказывается. Так. Ну и.. Да ты чё, почему не то все время смотришь? Чтобы снизиться, так. Dismount here. А, удерживать надо. Ну все. Что? он мне что скажет? Ну.. Вот так. Так-так, так, и be... где же вы двое пропадали? Oh, hello, Ой, здравствуйте, профессор. А мы тут решили немного потренироваться. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишен призовых очков. Мистер Клоптон, я разочарована. Вы вынуждены посещать мои занятия, потому что до сих пор не умеете уважительно относиться к своей метле. Но, профессор, довольно. Сегодня урок окончен. Так, ну и я по шапке, да, получаю. As for you. Что же касается you вас в будущем, постарайтесь думать о последствиях, future. прежде чем принимать, При... принимать что-нибудь. Not... Не вешайте нос. Летали вы весьма недурно. <laughs> еще и комплимент. Мало что, договор смешал, еще и комплимент сделал. Ну ладно. Хорошая тетка. Жалко, что вам нас поймала. Но согласись, эти виды того стоили. Давай, будем негодяем. Давай, похвалься. Ради такой экскурсии можно и пожертвовать очками. Ты отлично управляешься с метлой, Будет у тебя метла получше, тебе бы удалось за счета обставить Эмильду на уроках, когда она лучшая. Я бы тоже показал себя, если бы у меня была своя метла. Ненавижу возвращать в школьную после урока. Значит, можно купить метло. Если можешь, купи. Жаль, что я не могу. I recommend visiting Обязательно сходите. Он Буду ждать, когда ты принесешь свою метлу. Так скажем. завершить основное задание 6 из 6. Господи, ты почему вообще по-другому-то сел на, на тебе по морде? Дебил, Господи, с кем жить приходится? Ну, давай посмотрим. У меня основное задание-то. Вот, задание завершено. Где? Так. Письма. Письма. Письма лично на почту нашу. Так О, вручай комната. Так, требуется доставка. Так. Золото. Так, поговорите с Перри Пеппином. Ладно, ну сначала давай, вот. Это дополнительно, я могу и так закончить. Но мне по-основному надо. Выручай комнату мне, ой, как надо. Давайте. Так, я не забыл о нашем затее с библиотеки. Удалось продвинуться, если хочешь позаниматься запрещенными закреплением, жди меня возле кабинета защиты. О темной магии. Ревеллио. Смотрите, какой дракон, да, хорошенький? Он <laughs> а мне нравится, не знаю, как вам. Me as as studies, да где ты, извинишь. не видит это что-нибудь? Или здесь что ночью надо приходить? Падлок. А дай бог, это ты горшок. Нет, не ты. Слышу звон, не знаю, где он. Так, но у нас же тоже это место не может быть таким пустым. здесь кстати мед какой-то поде собирать надо будет здесь или чего выгонять я даже не знаю ладно давайте встретитесь с профессором уизли телепортируемся где наш профессор или сначала можем за напитками сходить как вы думаете ладно ну нет все-таки это так, вероятно, смогу найти Себастьяна Он в обычном месте рядом с кабинетом защиты темных искусств. Так, выручай комната. Ну давай, даже не знаю, сюда что ли залезть. Я так думаю, это секретная комната и туда телепорт у меня будет. Так что можно не расстраиваться. Эх, ёж, чешуя. Делаем уроки? Не поймал я ничего. Не отвлекайся. Так, так, так. Вот сделаешь, все погладишь. Так. Давай, Это недалеко. Ну, где-то. Ревелио. Бах, прибили все-таки. Учил, учил танцевать, смотрите. Не получается. Роли учил танцевать, в итоге прибили Тролли балету, большому искусству решила учить. Вот. Нравится, да? Усатый, полосатый. Профессор Уизли. Профессор Уизли. Хм, Подальше от посторонних глаз. Опа. А вот и дверка нарисовалась. Так. Простите меня, задержал директор и Мерлинова Борода. Я, гляжу, вы зря времени не теряли. Прекрасно. Идем. После вас, профессор. Вы зря времени не теряли. Гоп, комната образовалась. Но ну, не бы такое. Моя бы детская была бы раньше так. Оп. Комната у меня есть своя. Что хочу, то и делаю. А там вроде можно делать все, что хочет. По, по фильму-то там все, что угодно. запретной магия, они там и тренировались. Хреначились-то. это вруча комната, причем э, оказывался там в одном месте. но ну, мне кажется, она в разных местах могла образовываться. Надо по книге смотреть. А книгу, извините, я не читал. Книги-то более подробнее описано все это дело. Ну, где же золото? Кстати, мне золото надо, мне же напиток надо купить, чтобы купить эти царапины, заклинания. Хоть они, я не знаю, мне, может, и не нужны будут, так не важны, но, тем не менее, пусть будут. Мне семена надо купить Что это за место? Это вручай комната, она появляется только, когда очень кому-то нужна. Обычно ученики случайно находят эту комнату, впрочем, to удается это немного. Я собираюсь рассказать, как ее найти. Нужно пройти мимо той части стены, думая о том, что вам очень нужно. Но вам удалось самостоятельно таскать комнату. Давайте я расскажу вам о ней, пока я здесь. Ну и где же Джек, должно быть, куда-то ускользнул. Дик, профессор. Дик, тот домашний эльс, который мне говорил в классе. Он смог рассказать вам, как использовать чего-то там, вот, эти свечки тоже, видите, летающие. хрена себе комната, вручай комната, смотрите, какая она большая, громоздкая, гигантская. Заставлена всем подряд. Ну, no well, не лезть через все это, я mm -hmm. собираюсь. И это отличный повод научить вас заклинанию «Исчезновение Эванеско». Используйте Иванеско, чтобы заставить предметы, например, тестуля или прочие вещи в комнате исчезнуть. Сперва отработайте движение палочкой, а затем убейте эти, уберите эти стулья. Убейте, это же неодушевленный. Ладно, давай. Новое заклинание на халяву. папа Вот такая вот змея у нас получилась. Эванеско. Отлично, теперь наложим no, заказание на, на стулья. Хорошо, подожди минутку. Эванес. Так, мне поди свет не нужен. Мне нужен толчок, наверное. Oh. Я их просто телепортирую, смотрите, у вас появился лунный камень. Похоже. Я расскажу для до чего он нужен. А пока давайте продолжим. Во имя Мерлина, где этот отель? Неужели это, боже мой, мой старший школьный портфель? I'm... I'm... Я ждала тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем Can't ожидалось. Если захочешь встретиться here. еще раз, I'll дай мне знать искренне твой тест. Да, пока, пока вы сами run, смотрите, это, мне кажется, письмо к тому be? относится. Yes, так, пока вы тут осмотритесь. Ладно, давай осмотримся с самого начала. Там, где мы не могли ничего сделать. Ревелия. Понятно. Там ничего нету. А, тут еще и карта показана. Все, прошу прощения. Я даже сразу то и не приметил. Ревелия. Так, Ревелия. Боже, правда, нельзя ли потише? Ревелион. ладно. Так, ладно. Так, Ага. А, все понял, у меня маленько подождите, не так стоит. Заклинание-то. Толчок, два толчка. Два толчка, блин, звучит -то, да? <laughs> не так маленько. Уроки делай. Вот так вот. Вот так. Открываем. Ух ты, у меня новый... Вс ⁇ Идем дальше. надеюсь ничего не обвалится. Надеюсь. Ребель! где-то так найдена записка еще одна. Комната решала, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. <laughs> ну да, так-то, если комната решает, что тебе надо помыться, это действительно. Обидно. Как здесь можно Just пройти хоть что-то крупное, кроме эльфа? Да. Баррикады и стулья. Ну-ка, давай посмотрим инвентарь. Что он нам несет? Так, пока не могу уводить. то вот не существенно в расчет даже не беру так, и здесь ты нам предлагаешь так это у меня насколько всего лишь на 4 в плюсе а у меня уровень ячейки характеристики один пока еще не знаю что это такое характеристики 1 и тому подобное таланты у меня таланты есть я их берегу. Так, награда внешнее снаряжение Так. Выполнена? Так, награда. Так. А, по основному сюжету. Так. Все, понял. Может быть, и Проходим. Rebellion. какая-то тут загвоздка должна быть все-таки головолом когда есть какая-то Так. Нет, это работает не так. А может, подождите, это знаете, как работать еще? подожди no. подожди только не обрушится на меня Нет? А, да, ну, потому что там что-то прочитать надо еще. Азбука страница 106. И 107. Все, давай, читай. А, -а, -а. а может? Кстати, это делается вот так. Ну-ка попробуем. Ля бейся. Ну не бойся. Так, а теперь вот отец. А Так это делается. То его надо передернуть что это дело Охер. так нет нет нет нет Так, это, наверное, час-минутку. А -э. Нет. You, так. А, подожди, подожди, подожди. Uh. Это делался-то. Так, иди сюда. Ты бойца! А кем? Так. Отсюда мне. Так. Акет. Левый Нет, не так. Что-то я упускаю. Incendio! Incendio! Bon, Attends, Оставим пока в покое. Вот это я как пропустил? Или я еще не дошел? Нет, все-таки мне кажется, я пропустил это. Ревелио. Все, пока занимайся своими делами сейчас. Ревелия. Вот этот сундук, что ли мне туда утащить? Не идет. Ну и ладно, потом у меня времени будет много еще, поразмышлять, как вообще достать его. Может у меня магии какой-то нет подходящей. Все-таки я так думаю, не раз я здесь появлюсь. Ревелия. я и думал что здесь будет все-таки этот перенос и кто-то шарится там эй осторожный ох, эй ох, эй ох, эй ох, эй а, Дэк, мы тебя искали. Дэк просит прощения, профессор Уизли. Он смотрел, что нового появилось в комнате с прошлого раза. Так это и есть тот самый ученик? Именно. Для Дека честь познакомиться с вами. Я подружилась с Дэком еще на втором курсе. Мы вместе нашли эту комнату. Я рассказал ему о вас. Мы считаем, что эта комната поможет вам в учебе, как помогла в свое время мне. Дэк, будь добр, конечно, профессор Уизли. Выручай комнате, всегда найдется то, что нужно ищущему. Ее местонахождение скрыто, поэтому ее нет ни на одной карте. Обычно ее находят случайно, и удается это не многим. видел, как ученики, которые были выложены пустой флакон для сели, находили в комнатах. Вы, кажется, бывали в ней, когда она была комнатой спрятанных вещей. Да, мне нужно было место без посторонних глаз. Ничего себе! Привет, какой-то, правильно. Это, Это все оно. Мне нужно место, где я могу на верстать учебу, где меня well, не будут отвлекать. Then, the что ж, тогда именно эта комната вас не обеспечит. Временем. А теперь сосредоточиться на том, что вам необходимо. Ой, да мне много Just чего надо. Eyes, просто закройте глаза. Представьте себе комнату, такой, какой хотели бы видеть ее. Остальное она сделает за вас. Ну, давай, сила мысли. Господи, что-то падает. Сейчас еще уйдет. не дай бог. Ой-ой-ой. Так, у меня тут манекены, как я понимаю, должны были, да, быть? Всякие столы, химические, биологические, промышленные станки. You yourself вижу, yourself. вижу, вы уже обеспечили what? себе простор для творчества. Мне очень любопытно, как вы распорядитесь этим местом. Ah. О, And похоже, в комнате появился стол определения превосходно он позволяет определить свойства незнакомых предметов однажды согласитесь полезно знать что у вас с собой вещь которую можно определить да у меня есть одна такая кстати давай идентифицировать ух ты да быстренько можно продавать. Вы найдете много предметов, одежды своей, которые нужно будет определить, так что стол вам очень понадобится. О, поговорим, давай. Кажется, стол определение. Весьма полезный предмет. Отлично, надеюсь, вы будете им пользоваться. А если я преподал вам короткий урок колдовства в комнате, может быть всего вам потребуется что-то? Yes. Колдовство? Да, искусство создавать предметы с помощью чар. Objects. Я вас обучу. Давай. Успел. Отлично. Для того, чтобы создать более сложный предмет, вам понадобится магический рецепт. Магический рецепт совсем как обычный рецепты. Они содержат список ингредиентов, ресурсов для создания того или иного предмета. Вы ведь приобрели в вариантах и советах магические рецепты, с помощью которых можно создать стол. Они у меня I есть. I Где I мне... Можно достать ресурсы. Ресурсы, например, лунный камень, можно отыскать по всему Нагорю, но куда безопаснее и проще их купить. А еще их можно получить, заставляя исчезать предметы, вручая комнате, избавившись от стульев, вы наверняка получили достаточно ресурсов. Понятно. А можно получить потраченное на предметы ресурсы, если заставить его исчезнуть? Да, можно. Вы весьма понятливы. Почему бы вам не попробовать создать стенд для зельварения и стол для горшков? За такими же столами вы работаете на уроках и занимаетесь волшебными растениями, изготавливая зелья. Так, калдовские заклинания. Так. А как я наколдую то Как колдовать-то? А на какую? Так. Ну, понятно, что наколдовать-то. Так для задания закрыто, ценное пути недоступны Ну вот давай попробуем, не знаю, сюда зайдем. Коллекции, инвентарь. Так, записки, записки. Так, это индигредиенты. Так, коллекции. Испытания. Карта. Ну, карта мне не нужна. Ух ты, сонус. Секретные комнаты. вруча о и зал картографии. Так, летные испытания. Купите метлу в магазине. Ух ты. Встрети Себастьяна. Ну, это потом. Так, ну давайте в настройки, я просто не знаю, куда мне сейчас тут глянуть. Так, специальные настройки нет, не то. Вот оно. Так, двигаться вправо, влево, так бежать, идти, прыгнуть. Верховые животные. Так. Заклинание и действие. Так, взаимодействовать. F. Основное заклинание. Исцелить. Так, прицелиться. Привязать. Так. Следующий комплект заклинаний. Предыдущий комплект заклинаний. Так, ну это мы знаем. Карта. Доступ к меню. Коллекция. Так, выбрать, заклин... выбрать заклинание Т. Целинная почта, таланты, настройки управления тварями. Что-то не помню. Так. Подтвердить, отменить. Следующее. Так, дальше защищать. Собрать побочный продукт. Так, скрыть информацию твари, отпустить тварь, Ткацкий станок. обращать по часовой стрелке. По часовой стрелке. Это... Короче, где-то какая-то... I don't have anything for this at the moment. пока у меня нет ничего подходящего на колдуйте стенд для зелья варенья подожди Отк как это отказаться отказаться от заданий колдовское заклинание награды так магический рецепт не понимаю Лумос. Протего! Я даже не знаю, что мне тут делать, но я могу вот так покосить. А как мне все это сделать-то? Ну-ка, давай-ка. Так, загрузить игру. Вот это. До того, как я напортачил и накосячил. Да вроде все прочитал, но магии воспользоваться как ее сделать пока не знаю честно сказать надо сейчас посмотреть так. Ну-ка давай-ка, может, ты мне еще раз объяснишь, так как... Вот так, отлично, надеюсь, вы будете a... пользоваться. No. Вот. Все, что вам потребуется. Колдовство, да. Это мы знаем. Колдовское заклинание. Вот. Отлично, для того чтобы Мы создать более... сказать, ага, все понял, я просто не знал, я, казалось бы, кто-то заглядывал, я забыл, честно говоря. Пипец, я затупок. Ладно. Я а вижу. Вы... А это блин стол, это нифига себе стол вы... смазал. <свист> так. Где <свист> у меня? Вот оно. Ну-ка, давай-ка тебя подальше уберем вот так вот. Так, что тут? Ковры в ассортименте. Большие предметы мебели для обстановки. Выручай комнаты. Так, это нет. Коллекция интересных статуй, орнаметров и прочих любопытных безделушек. Большой выбор статуй для украшения вашего пространства. нет. Большой выбор столов, как простых, так и декоративных. Так, я даже не знаю... Большой декоративный наукообразный стол, Так, большой декоративный бетанический стол, большой декоративный электричный. Так, стол покрыт всевозможными таинственными вещицами. Объект должен находиться внутри игрового пространства. Блин, комнату побольше надо. Так, большой декоративный ботанический стол. это вот показывает общее количество предметов, которые можно наколдовать. А мне зачем декоративный-то? Так, большой декоративный, то есть они пользы не приносят, это декорация. Так, праздничные украшения, ой, вообще не надо, так. Так, предметы используют для выращивания растений, так. Зачаранные предметы, которые можно использовать в комнате. Стол, который можно использовать для идентификации неизвестных предметов, так, это у меня есть. Тут горшки я, кстати, покупал, не надо мне тут, так. Так, бюджет стола для горшков готический стол для горшков идеально подходит для выращивания растений для которого требуется маленький горшок а я, а я же брал большие горшки так, средний горшок не знаю что здесь но вот у меня Большой горшок – так... специально даже покупал... Так, наукообразный стол для горшков, идеально подходящий для выращивания двух растений, для которых требуется большой горшок. Идеально подходящий для выращивания двух растений, для которых требуется большой горшок, Так, минутку. Вы достигли максимального бюджета. Ага. Тогда подожди. А все, больше да, больше я не могу делать большие горшки. Ладно, подожди. Большие горшки не могу делать. Так, а как их повернуть-то можно? Так. кто не понял. А, а как? Ладно, предположим. Так, что у нас? Тут маленький стенд для варенья в многообразном стиле с одной горелкой. С одной горелкой, с одной горелкой. Так. Так, для того, чтобы стоять на нем и размышлять часах, так как понятно. Так. Фолианты, так, это книжки темного цвета, где можно хранить ваши зловещие запрещенные фолианты. декорации, короче. Так, больше, так. Старинный глобус, с помощью которого вы можете увеличить весь мир, оставаясь на месте. Так, видеть злого дракона. Так, ну ладно. Дек сможет ответить на ваши вопросы. To Не to пренебрегайте его знаниями. Insights. Мне бы хотелось побольше узнать о Деке. Так, заклятие -транс можно использовать где угодно.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 ну, no, удачи, я попробую, longer, попробую здесь немного. Вдруг вы захотите выучить еще какое-нибудь трансфигуральное заклинание. А что, в смысле, можешь научить, что ли, у меня? Так. Зелье. Да мне пока зелье-то и не надо. Так, бадьян сладкая ма... вот мне сладкую маню надо где тут споры водоросли Я, так скажу защища капуста можно купить в магазине но ну, блин она стоит 600 линого надо было как-нибудь отставить его в сторону что ли Ну, давай, что-то у тебя есть Я готов к следующему professor. уроку, профессор. Что ж, сперва следует найти лунные камни. Так, они у меня есть. Вы можете получить их, заставляя исчезнуть, это я знаю. Возвращайтесь ко мне, когда вас будет достаточно, и мы урок. У меня более чем достаточно. Профессор, у меня лунные stuff. камни, которые вы велели достать. Хорошо, теперь можно начинать урок. Вы можете создать чарами не только столы для зелеварения и травмологии. можно использовать, чтобы украсить это место по вашему усмотрению. Почему бы вам не потрясаться на стенах и полу? Так, исследуйте предметы для украшения стен. 5 штук. Давай. Вот я вот здесь вот сделаю. Так. Коллекция так. Так, статуя расширения вашего пространства. Так, статуя величественности. Ни хрена себе, Охрена, а хрена он мне здесь нужен? Нет, конечно. Вот такую маленькую вот куда-нибудь. Предположим, так. статуи, картины, ну, с картинами-то вот. Да, мне, мне надо повыше. так теперь на полу еще 4 надо разместить э, художество эти вонючие так зеркало зеркало сока прямого зеркало с шикарным отражение да нет конечно мне надо на пол теперь поставить. Ой, маленький стол, который хорошо подойдет для изучения защиты темных искусств или, возможно, даже самих темных искусств. джет кого маленький сок, который хорошо подойдет для изучения тварей трава логи зелье варенье Так, говорим с ней. Профессор мне удалось создать все, что было можно. Что дальше? Думаю, вы готовы приступить к изучению изменения. Изменяющее заклинание позволяет скорректировать любой предмет, созданный с помощью так. Вы можете изменить цвета, узоры, стили свои мебели на свой вкус. Итак, начнем. Сейчас я продемонстрирую, как использовать Давай. Новое заклинание. Надеюсь, оно полезно. Не сломай и не разбейся там. Так, просто направьте палочку на любой созданный вами предмет. используйте, изменяющее заклинание, чтобы скорректировать его. Понятно, на любой, да, созданный мною предмет. Ну давай, сначала надо поменять стиль объекта. Ой, не то нажал, прошу прощения. Измените цвет объекта. Так. А как мне изменить цвет? Как мне цвет изменить? Так, отключить привязку. Как цвет менять? репалеон наукообразный альков не знаю видимо это что-то нужно может быть Но красиво сделано красиво Ну-ка, от а цвета, -то, по-моему, только у стола меняется, да? Э -э... Это позволит применить же стиль цвета ко всему альхитуру, но вручай комнаты. Профессор, у меня есть вопросы насчет изменения? Да? Как добиться изменения? Зачем нужно изменяющее заклинание? Как добиться изменения? Так, изменяющее заклинание, как вам показал. Так. Спасибо, профессор. Если вам я буду здесь. Вот так. Так. Ну-ка, давай-ка. Вот так вот. Так, изменяющие загляния можно использовать. Попробуйте создать новое оформление для... Извините, балкон и пол в комнате. Ну так. профессор Уизли сказал, что мне следует попросить тебя по изменению внешнего вида. Разумеется, какой интерьер sort of вам of будет приятен более всего. Холодный свет люблю, чувствовать себя близко к природе. Давай к природе. Like the room... mm. Sounds отличная perfect. идея. Ну и смотрим, что он нам выдал. Ну, на самом деле, я действительно, да, люблю природу, чем таинственный полумрак, вот это вот. Нет. Совсем другое дело. Конечно, если вас не устроит такой вариант, попросите лека сделать, как было. Но вот теперь кое-что знаете в изменяющем заклинании. Это верно. Сколько бы я сюда не возвращалась, она не представит меня, не представит меня удивлять. Вот и сейчас даже куда-то эти книги улетели. Вот еще небольшой бонус. Опа. Это вот, расширилось. Это уже, кстати, большой плюс, потому что я хотел наставить горшков много, потому что мне растить надо много всего. Теперь здесь еще больше места. Как это вышло? Полностью появилось все, что вам нужно. Видимо, она поняла, что вам нужно больше места для обработки, для отработки, так. Так, чтобы устроить in здесь все по своему вкусу, вам пригодятся магические рецепты. You, Спасибо, you, профессор. Буду смотреть в оба. Короче, Good. надо собирать. Хорошо, тогда я составлю это место теперь ваше. Используйте его самому. Да без проблем. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А я пока буду баловаться в этой вручья комнате.